Желаю всем временно исполняющей обязанности, я хотел бы добавить, поскольку все наши, вся наша работа она в том, что мы изначально не профессионалы и в свободное от какой-то работы, будь то общественной или профессиональной, мы занимаемся восстановлением ССР, находясь на должностях, на которых временно отсутствуют должностные лица, которые там должны существовать. Министром внутренних дел я никогда не думал о том, что я им когда-то стану. Я служил в органах внутренних дел 10 лет, в армии отслужил 2 года. Значит, читал присягу на площади, на которой стояли родственники, матеря, жены, дети. И я помню этот день, 26 июня. 1975 года после института. И я всегда думал, а когда же я эту присягу-то придется мне выполнять? Потому что армию я отслужил, дальше идет значит мирная жизнь. И вот сейчас только я понимаю вот тот момент торжественности, тот момент вот этой вот Приобщение вот к этому долгу я только сейчас начал ощущать э, воочию и вживую. Это очень такое чувство для меня э, незнакомое. Я все время почему-то завидовал, вот люди были на войне, они там воевали, там стреляли. А я вот мы в мирное время, ведь Советский Союз 30 лет жил в мирное время. Ну, те, кто не воевал в горячих точках, а в основном мы трудились на мирных э, должностях. И я, смотря военные фильмы и в детстве, и в молодости, задумал, ох, я бы там, значит, там стрелял бы там, защищал бы и так далее. И вот настало время, когда в 1991 году, значит, процессы пошли значит, в стране не в сторону э -э социализма, а в сторону, в которую нас готовили, оказывается, долгое время, меня в том числе. Действительно, я поймал себя на мысли, что... Нам все время старались показать картину на Западе лучше, чем у нас. Это и касалось и домов, и бытовой техники, и автомобилей, и велосипедов, чего, чего угодно. Они у нас были крепкие, но не такие блестящие, как нам сказал этот мэр этого города Нижнего Тагила рф Пинаев. У меня никогда не было такой блестящей машины. Вот никогда. Вот сейчас только она у меня такая блестящая. Вот никогда бы я ее не имел в Советском Союзе. Вот такое сказал всем. И вот действительно есть такое. Вот я прожил все-таки зрелую жизнь и в Советском Союзе и тем более в Российской Федерации. Я поймал себя на мысли. Меня подготовили к этому. И даже э, этого Бориса Николаевича Ельцина я там двигал, давай, давай, наведи порядок, как это все надоело, надо нам улучшить. Ух, это. И в результате получилось, что нас значит, окунули в этот бизнес, ди, дикий капитализм, и все ринулись его э, выполнять, ну, как это, пробовать тогда, дикий капитализм. И я там получил одну прививку. Вам скажу, вот почему у меня. Категорические вот, неприятия на тысячу лет я своим предкам закажу про этот капитализм. Я поймал себя на следующие мысли. Когда я однажды заехал во двор себе с набитыми карманами деньгами на новой машине, это было в начале 90-х годов, и соседка возраста моей матери, значит, она... А это в этом помойном ведре. И что-то там искала себе. Ну, я же это, это, это все заработал, как нам пытались внушить, что это вот успешный человек, если у него есть деньги, если он там он должен поделиться, значит, с ближним. Я иду к ней, чтобы дать ей денег. Она от меня. Я за ней. Я не мог никак понять, почему она от меня бежит. Она мне... Сказать-то так вот, знаете, она мне как бы вот своим видом показала, я, никак... извините, пожалуйста, что я к вашему по-моему, ведру подошла. Мне так стыдно стало. Нет, вы понимаете, мне государство поручило, это Российская Федерация, чтобы я кормил бедных, подавал всем, а государство почему не может? Ведь они эту функцию сняли. И отдали ее на откуп вот этим, кто мог деньги заработать и так далее. Это по всей стране было. Но поскольку культура вот этого вот была очень низкая, значит, вот эти, ну, вориши новые, вновь образованные, они стали получать удовольствие от этого ощущения, что у них деньги есть, а у других нету. А у меня вот в этой ситуации оказалось самое, полное отвращение. Я подумал, вот, вот вляпались. Вот в эту вот Российскую Федерацию. И еще один момент, самый главный. В 91 году я ждал приказа командира. У меня два командира было. Командир войсковой части, в которой я служил, 03265, и военком, который должен был мне дать приказ выступить в защиту, поскольку уже когда расстрел Белого дома был, все было ясно. Идет вооруженный захват. И никаких команд не было. И только в 2014 году. Значит, в конце ноября в городе Нижнем Тагиле появился этот командир. Он сказал, что вот надо бы это восстанавливать органы власти. Я сказал, да, ну бросись, какой тут все тут. Тут вот у меня другая задача, как денег добыть, там вот это сделать. Он говорит, нет, вот эта задача главная. И я, значит, пытался что-то возразить, но мне было сразу задан вопрос. Ты присягу принимал? Военный билет есть? Есть. И все. И у меня вот тот вот день, когда я принимал присягу, сразу выстрелил в голове. Сразу же. Я думал, 25 лет я ждал, когда ко мне подойдет командир и даст приказ. Им был Валерий Семенович Рыжов. В Тагиле. Как он там очутился, я не знаю. Но в офисе, где я работал, я его привела ко мне знакомая значит, Гаева там такая была активистка, и мы встретились вот так вот. После этого я сразу встречаю по телевизору, смотрю Сергея тараскина он на всю страну ведет вебинар. В вебинаре никого, и вот один там показывает этого мужчину, значит, там дети голодные бегают, жена там кастрюлями гремит, нищета полная, и он спрашивает Валерий "Что вы мне тут это? Вы мне помочь можете материально?" Вот тогда я типа и буду Родину защищать. И больше никого не было. Я это все посмотрел, и когда я услышал, что возврат правовой в Советском Союзе возможен только через, по законам войны и военного времени, я как служивший сразу это понял. И сказал, другого пути для нас и нету. А когда я уже увидел вместе Сергея Влаславича Тараскина и Валерия Семеновича Жорова, я понял. Все, я в этой командир. Да я бы не, У меня мысль другая была, конечно. Я сразу догадался, что это за команда. Почему? Потому что Валерий Семенович как-то увидел случайно, опять же, как он преподает казачий спас. Я быстро поинтересовался, а кто такой казачий спас, кто его может вообще о нем говорить. И после этого у меня уже никаких сомнений не было. Поэтому мой приход в этот в возрождении СССР он был заранее подготовлен. Я, видимо, ждал этого. И вот когда мне был отдан приказ прибыть в Москву, причем за три дня, прибыть за назначением, Потому что нужно было срочно, срочно что-то делать. Я прибыл, и вот с 8 февраля 2017 года я... Исполняя обязанности министра внутренних дел СССР. И когда я пришел с этим удостоверением, назначением на свою бывшую работу в управлении внутренних дел Свердловского облсполкома, я работал. Ни один не подверг сомнению удостоверения. Они посмотрели все, ничего не сказали. Могут ну, сказать, что ты тут, это нам тут рассказываешь. Вот. Ну, к сожалению, всем я только смог протоколы, не протоколы эти, при достижении выписать, до сих пор они все еще в недоумении, то ли идти защищать Родину, то ли нет. Я им сказал, что я буду с вами лично разбираться, я с вами служил, я с вами лично разберусь, вот за это вот нерешительность, за эту трусость, что вы сейчас предъявили. Вот я неоднократно это и в отчетах писал. Поэтому работу, которая раскрылась передо мной вот в плане восстановления органов власти, она постепенно переросла в понимание, что мы не СССР восстанавливаем, а восстанавливаем вообще правовую структуру на всем земном шаре. Это было постепенно, постепенно до нас доведено. А извините, я о таком движении мечтал, о таком размахе, о таком, значит, это, даже Наверное, и в индустриализацию, наверное, люди не думали, что вот до такого мы доживем, что сможем осуществить такой громадный проект. И что же вот сегодня? Я, к сожалению, не могу похвастаться, что в моем ряду стоят там сотни даже людей, но десяток людей в МВД мы назначили на должности. Это Главное следственное управление, это УВД, начальник УВД Свердло, в Сахалинской области. Это, значит, Алтайский край, начальнику УВД назначен, заместитель, значит, ВМВД. Вот такие, замначальника финансопланового планового отдела у меня назначено. Mm -hmm. вот, вот присутствует здесь Ларьеванова Людмила Борисовна. Я ее на эту должность специально назначил, потому что знаю, она профессионал. Мне профессионал нужны, нам всем. И... В... Что мы можем сейчас отметить вот с финансовой точки зрения, казалось бы, МВД, вот, я вам отвечу, я присутствовал 23 числа при небывалом событии и хочу с вами поделиться. Пришел человек значит, и говорит: я хочу помочь родине, хочу помочь то, другое, третье. Значит, примите там взнос там и так далее. И мы когда разговорились, в каком виде это приниматься, договорились о том, что это должен быть взнос на уплату, на уплату неуплаченных налогов. И это состоялось. Значит, без, без, без, предприниматель заплатил взнос неуплаченных налогов в казну. А почему это могло случиться в одном городе, а не могло случиться в другом? А может у нас по всей стране сейчас это происходит, мы просто этого пока не знаем. Вы поэтому будьте готовы, если к вам приходят и каким-то образом хотят оказать какую-то помощь, мы смело можем писать. Взнос неуплаченной налоги в, это, в Советский Союз. И таким образом у нас значит, финансовые ресурсы, формируется в нашем государственном банке. Ну вот из этих текущих рублей ББР. Если мы этого делать не будем, то МВД СССР вынуждена будет завести уголовные дела, если э, такой учет не будет налажен. Значит, мы с вами определились. Раз процесс пошел, он и у вас пойдет. И к вам завтра придут люди. И вы должны быть к этому готовы. И поэтому э, уплата налогов Советскому Союзу есть признание э, тех же людей бизнеса, которые, от которых мы, собственно говоря, ждем тоже э, кого-то понимания и плавного перехода э, в те грандиозные планы, которые мы будем осуществлять все вместе. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Спасибо.